Привет, красавчик. Давно не виделись? Когда мне чувак рассказал о этих результатах, я просто ему не поверил. Но вот как может быть, он с нуля за, за 5 или за, за 7 дней сделал 70 тысяч подписчиков. весь день. Но тем не менее, я сам убедился, что это, блин, вообще очень круто работает. У него, короче, 60 тысяч подписчиков в Телеграме, и они все пришли полностью из ТикТока. Посмотрим, как это работает, посмотрим, как работает э, твоя тема. И я это потом, собственно, на публику все вынесу и скажу, блин, этот чувак красавчик. Это будет крутой челлендж. Я даже готов, если он не зайдет. И к этому. Сегодня интервью Богдан у которого много подписчиков TikTok, который одним из первых узнает информацию о работе алгоритмов TikTok из зарубежных источников и знает, как быстро продвинуться в этой социальной сети. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что там самая фишечка. Немного спойлерну. В общем, я предложил Богдану, чувак, ты крутой тиктокер, давай я две недели буду работать по твоим рекомендациям, делать все, как ты скажешь. Он согласился, говорит, чувак, да без проблем, я как чувак Разбирающийся в ТикТоке, тебе скажу, как сделать грамотно, а я это все наглядно вынесу на публику э, и покажу вам, что у меня получилось. В общем, дальше сами смотрите. Ну и конечно, Богдан дал действительно несколько полезных советов, о которых я вас уверяю, вы еще не слышали. Погнали. Все, Богдан, привет еще раз. Я хочу с тобой поговорить в такой, знаешь, э, дру, дру, другановской атмосфере, без всякого там официоза, э, чтобы это было максимально честно и открыто. Вот, поэтому я э, тему нашего разговора на, написал вот на флипчарте таким коря, корявеньким шрифтом своим. Э, на данный момент это самая такая быстрорастущая сеть, наверное, в мире, можно сказать. Uh, у тебя там был аккаунт на 100 тысяч подписчиков. Я читал uh, твои заметки в Телеграме, читал твои посты. Ну и, соответственно, давно слежу за твоим каналом. Вот, uh, Что ты делал, как ты достиг этого результата? Uh, ну смотри, я аккаунт введу с мая, получается, прошлого года. То есть уже практически год. Uh, я просто выкладывал видео. По сути, я больше ничего не делал. Первые, может, месяца 4 я просто выкладывал рецепты, которые я снимал для Инстаграма и потом уже со временем начал понимать, что нужно именно снимать для ТикТока, какие видосы заходят, то есть проанализировал свой контент и начал уже пилить именно те ролики, которые нужны аудитории. Смотри, у тебя есть телеграм-канал «Секреты тиктока», и судя по статистике из телеграм-стата, я посмотрел, трафик идет не с рекламы других телеграм-каналов, а откуда-то извне. Этот трафик идет из тиктока? Да, это на 90% трафик из тиктока, еще 10% это из ютуба. Мы офигели, короче, от того, насколько люди идут круто в телеграм. У моего друга бот прогноз одежды. У него, короче, 60 тысяч подписчиков в Телеграме, и они все пришли полностью из ТикТока. Бесплатно, он ни копейки не вложил. Он просто разместил в ТикТоке 4 видео, в сумме они набрали где-то 700 тысяч просмотров, и у него получилась конверсия 10% переход и подписка в Телеграм-бот. Не знаешь, какую одежду выбрать с утра? Прогноз одежды поможет всегда! Взял телефон, зашел в Телеграм, ввел прогноз одежды. Заскочил сюда, нажал начать, ввел свой город, нажал окей, посмотрел, что тебе надеть, оделся и пошел по делам. Я, кстати, видел недавно рекламу у одной девушки в ТикТоке, у которой я тоже заказывал. Кстати, вообще тоже неплохо в мой Телеграм-канал перешло людей, там больше 2000 человек в совокупности с двух реклам. И вот он э, тоже у нее заказывал рекламный пост, не знаю насколько эффективно, но тем не менее я сам убедился, что это, блин, вообще очень круто работает, я прям так обалдел за, там, за меньше тысячи рублей Мне пришло там больше двух тысяч человек Поэтому очень круто Да, а это получается ты на бирже покупал? Нет, это нас? я не на бирже покупал Это я просто записывал интервью Недавно с чуваком Кстати, с владельцем аккаунта В ТикТоке, у которого тоже Около 100 тысяч подписчиков Я сейчас ну, тебе про него немного расскажу Может ты смотрел на моем канале его или нет И вот он в свой ТикТок аккаунт э, Скидывал нарезки фильма как для меня это было не странно, то есть они набирали там некоторые по 500, по миллиону просмотров, просто нарезки фильмов. Мы с ним вот, кстати, познакомились с этим человеком у тебя, по-моему, в чате, если я не ошибаюсь, обменивались э, в, в пиар-чате, да, обменивались э, там лайками, комментами для того, чтобы дать этому видеоролику толчок. Вот, как я понимаю, э, судя по тому, что ты написал в своем телеграме, эта гипотеза не оправдалась, то есть это не работает, взаимные подписки, взаимные комментарии, взаимные лайки, но тем не менее, тем не менее я там до этого пиарился я как бы понимал что это ну, мне казалось что это как-то бредово но ну, это банально может вычислить тикток но тем не менее я взаимопиарился и вот вопрос в чем э, заключается то есть как ты понял, что чаты по взаимопиару не работают. У кого-то начали там банить каналы или что? Или ты просто со временем увидел, что толку от этого всего и роста других тикток аккаунтов просто нету? Или как, как ты это определил? Ну, смотри, это была стратегическая тема создать чат для обмена лайками, просто все хотели его. Все писали создать чат создай чат и я а я хотел сделать крутой чат, где люди бы обменивались идеями, как вот есть чаты про Инстаграм, они же крутые, типа там люди обмениваются рекламой. Но чтобы людей затащить чат, нужно было создать чат активности именно. И мы так собрали там тысячу человек, они тоже из ТикТока все пришли. И там просто, во-первых, они не работали в том плане, что люди даже лайки не ставили. То есть люди все просили, но никто не отдавал как бы. И в принципе, ну, контент был как бы у людей не очень. То есть, может быть, если бы там 100 человек бы пролайкали твое видео, какая-то бы польза была. Есть теория реально, что ты по левой ссылке заходишь, лайкаешь и уходишь, и TikTok это видит, то что какой-то странный заход. Или там ты зашел по левой ссылке, ну, точнее, с левого ресурса в TikTok зашел по ссылке на это видео, поставил комментарий и ушел. Ну, типа, странно явно. Ты больше ничего не делал и ушел, как бы. И в TikTok даже в правилах написано, что, типа, не старайтесь накручивать комментарии, потому что мы, типа, эту тему отслеживаем вот это все теория может быть это работает или нет но сам чат он не работал в принципе потому что люди не писали ничего и мы просто решили э, им запретить взаимопиар как бы делать чтобы начали обсуждать просто другие темы uh -huh. то есть э, у нас есть э, там пять вещей которые влияют на попадание твоего видео в рекомендации первое это лайки второе комментарии третье это твоим роликом делятся люди Четвертое – это просмотр ролика до конца, то есть глубина просмотра. И пятое – это повторный просмотр. Так вот, последние два – глубина просмотра и повторный просмотр – влияют в 10 раз, наверное, сильнее, чем лайки и комментарии. То есть, если твое видео люди не досматривают, но лайкают, это ничего типа но ну, не даст тебе. У меня есть видео, которое набрало 7,5 миллионов просмотров, и на нем всего лишь 50 тысяч лайков. То есть это э, там 1% или сколько получается: 0,5% типа людей лайкнули. Но он попал в рекомендации очень жестко, попал в другие страны, потому что видео люди досматривают и пересматривают по 2-3 раза. То есть задача Тиктокера создать видео, которое люди будут досматривать, пересматривать, а еще лучше будут заходить в аккаунт, типа к тебе. А то, что лайк они оставили или комментарий это не так сильно важно. Понятно. У тебя э, твой канал, э, который на больше 100 тысяч подписчиков его насколько я знаю его забанили почему его забанили там на, на момент теневого бана 127 тысяч подписчиков было Три месяца он находится в теневом бане, и каждый день люди отписываются от него. Там сейчас уже типа 125, там 2000, короче, за три месяца отписалось. Я вообще ни разу бан не ловил, на, ни на одно видео. А тут, получается, я начал креативить и решил снять видео, типа, такое, скажем, типа, игровое, короче. Типа я беру авокадо, короче, начинаю его резать. Короче, там был один кадр жесткий. Когда я вот так смотрю в камеру и прям с ножом, прям лечу на камеру прям ну жестко с ножом и, и это видео заблокировали а, я не понял ну типа что на ноль просмотров но ну, не могу понять заблокировано или нет я его выкладываю еще раз его еще раз блокируют то есть два раза одно и то же видео то есть я два раза бан ловлю потом я переделал не с ножом сделал там а с палкой типа его опять заблокировали то есть это как ненависть там или как ну я не знаю как-то агрессия и все, после трех блокировок видео мой аккаунт попадает в теневой бан. Это не вымысел, то есть есть такая теория, что теневого бана не существует. да, Как говорят, что в инстаграме все спорили, существует он или нет. В тиктоке он существует на 100%. Объясню, как его можно ну, выяснить, да, есть он или нет. То есть ты берешь просто видео, выкладываешь 5 видео и заходишь в аналитику. Если у тебя э, в аналитике, э, там три момента есть, откуда люди смотрят. Подписки, рекомендуемые и э, еще как? А, еще этот профиль. Типа откуда трафик на это видео идет. Так вот, если у тебя теневой бан, э, в рекомендуемых будет ноль процентов Вообще нет. То есть твое видео не попадает в рекомендации ты выкладываешь 10 видео подряд все видео не попадают в рекомендации то есть этого не может быть вообще любое видео попадает в рекомендации даже если на 100 просмотров набрало оно все равно попадает в рекомендации второй момент ты ставишь хэштег на видео любой там супер низкочастотный до да, какой-нибудь чтобы там три видео было по этому хэштегу и ты заходишь по этому хэштегу а твоего видео нет то есть твое видео можно увидеть только если ты Тебе человек в аккаунт зайдет. То есть оно не аранжируется ни в поиске, ни по хэштегам, ни в рекомендуемых. Даже в поиске я ввожу э, название своего канала вот по Варбо, и я не вижу новые ролики, я вижу только старые ролики. Угу, и крутой лай лайфхак на самом деле. А, смотри, а, как вообще, кто ты в этой теме, кем ты себя позиционируешь? У тебя есть а, телеграм-канал Секреты ТикТока. У тебя есть чат по ТикТоку, у тебя есть биржа по продаже рекламы в ТикТоке у тебя есть, насколько я знаю, какой-то закрытый клуб И вот если человек, который хочет условно раскачать, ну условный человек, который хочет раскачать свой ТикТок Чувак старательный, как-то либо тебя нашел, как-либо с тобой там соприкоснулся, да Где-то, может, твой ролик в Ютубе увидел или как-то с ТикТока тебе перешел на твой Телеграм-канал в общем, мы можем сейчас сделать такое заявление, что этот человек, который тебя нашел, что ты ему сможешь дать какой-то определенный инструмент для того, чтобы он стал популярным. Что ему нужно сделать по твоим рекомендациям? Ну смотри, я делаю людям разборы аккаунта, и я могу ну, реально могу дать рекомендации, которые сделают так, что видео будут больше смотреть. То есть есть, уже сформировался, особенно за последнюю неделю, вообще кучу лайфхаков нашел, посмотрел кучу видео на английском языке, несколько статей, и понял, что те гипотезы, которые у нас были, они реально подтвердились. То есть есть несколько вещей, которые объясняют, как работают алгоритмы, в принципе. И вот, и если человек это понимает, то он просто создает видео, которое будут люди смотреть. Понятно, что я могу найти в твоем там закрытом чате, да, который, доступ к нему стоит, по-моему, 300 рублей, да, насколько я помню? Он стоит 500 рублей на данный момент. Там есть первое – это хэштеги, которые админы скидывают чувакам в закрытом чате, только для блогеров. Потом я там сделал бота, который отслеживает самые популярные хэштеги за неделю, плюс он отслеживает английские хэштеги, американские. То есть мы, когда заходим в топ хэштегов, мы видим только русские хэштеги. А чтобы английские хэштеги увидеть, я надо VPN ставить типа, и заходить уже через Америку. Там. А я сделал так, что все хэштеги американские скидываются в этот закрытый клуб каждую неделю. Друзья, на этом моменте у Богдана залагала камера, и у нас пропало несколько минут из интервью. Там он мне дал советы, какой мне нужно снимать контент, чтобы переливать подписчиков в мой бизнесовый телеграм-канал. Я ему поплакался там, что мои видео в ТикТок совсем не набирают просмотров. И тут он рассказал такую классную фишку, что нужен правильный старт. От него зависит 99% успеха. Если неправильно стартовать, то потом ты будешь просто пробуксовывать, и твои ролики не будут набирать просмотров. Правильный старт, это значит, нужно сделать 10-10 офигенно крутых видео и запостить их в один момент, в один день. Это очень важно. Фишка такая, что твой аккаунт должен пройти ручную модерацию. В ТикТоке работает такая штука, как искусственный интеллект. Именно он на начальном этапе проверяет все твои видео. Ну и, соответственно, если на этом начальном этапе допустим, до тысяч просмотров, если там нет никакой жести... Если там нет никакой жести, то потом твой аккаунт проверяют вручную. То есть там работают чуваки, каждый из которых смотрит по 1000 видосов в день. И если там нет никакой жести, они дают тебе зеленый свет, и пропускают твой аккаунт дальше, тем самым дают тебе больше трафика. Наверняка вы видели такие э, аккаунты, которые просто буксуют на месте. 100, 200, иногда 1000 просмотров. Это из-за того, что они не прошли ручную модерацию, скорее всего. Но и опять же, чтобы набрать эти 10 тысяч просмотров быстро, нужно снимать классные видюшки, которые не противоречат правилам ТикТока. Никуда не уходите, дальше будет интересно. Мы решили замутить такой крутой челлендж, который вам понравится. Угу. Еще такой вопрос, как ты, то есть вот эту всю деятельность свою в ТикТоке, ну не только в ТикТоке, нишу ТикТок монетизируешь? У тебя есть ä, приватный чат, куда могут вступить люди за деньги. Как еще продажа рекламы на своем Телеграм-канале или какие-то другие методы? Я рекламу вообще ни разу не продавал, Н нигде. Ни в ТикТоке, ни в Телеграме. В Телеграме исключительно, я сразу сказал, что я не буду вообще рекламу продавать, мне очень много раз писали, я всем абсолютно отказываю. Это закрытый клуб, и вот мы сейчас еще биржу сделали. Изначально в биржу люди вступали бесплатно, мы обработали 700 заявок в биржу, из них 150 было адекватных, мы их добавили, и после этого уже сказали, что мы будем брать деньги за вступление. Мы изначально хотели брать процент от рекламы, то есть 20% от рекламного бюджета. Но тогда получалось очень много проблем. Блогеры не отвечали, блогеры не выкладывали рекламу. Блогеры э, эту рекламу не хочу, ту хочу. То есть много вот этих вот согласований было. И поэтому мы решили просто переложить на них ответственность, чтобы они напрямую с рекламодателем списывались. А в чат ты уже, ну не в чат, а в биржу добавление сейчас там 100 рублей стоит. Это символическая сумма. Туда можно вступить от какого-то числа подписчиков? От 10 тысяч, да, мы сделали 10 тысяч подписчиков. От 10 тысяч. Смотри, если я зайду на твою биржу, закажу кого-нибудь там рекламу, и случится такое, что ролик рекламный не наберет вообще никаких просмотров, то есть в этом случае мне не вернут мои деньги, или как это взаимодействовать, взаимодействовать потом с человеком, который рекламировал мой канал? А в как, в, я понял. А в каком формате то есть, происходит реклама? То есть они просто снимают, там подписывайтесь на того-то, вот, на того-то вот, или как-то интегрируют их, и, эту рекламу в свой контент? Ну, по договоренности с заказчиком. Тут уже как заказчик придумает, как блогер придумает. Есть просто несколько форматов. Если это, допустим, телеграм-бот, телеграм-канал, то если он очень полезный, то достаточно сделать просто на него обзор. Типа, ребят, нашел телеграм-бота, вот в этом он делает, все, народ пошел. Видео попало в рекомендации, люди пошли. Если телеграм-канал сложный и не несет какой-то полезности, какой-то информационный, то здесь ему нужен креатив какой-то, какая-то приманка, то есть нужен какой-то триггер, чтобы люди перешли, посмотрели, прочитали что-то. Если это блогер, то на данный момент реклама блогеров вообще в принципе не очень хорошо работает. Может быть какой-нибудь дуэт, он подешевле. Если ты сам придумаешь, как его сделать. Очень много сложностей. Поэтому блогеру на данный момент проще продвигаться через рекомендации. Рекламу покупать особо нет смысла сейчас. То есть она должна быть ну прям вау, чтобы люди вот захотели перейти туда. Ну, тем не менее, я вот купил, я куп покупал уже, получается, в совокупности три раза. Первый раз я купил там у одной девушки за пять Мне туда пришло, конечно, какое-то количество аудитории в мой Телеграм-канал. Подписчик вышел на... все равно дешевле, чем... чем бы я, если бы продвигался через другие Телеграм-каналы. И потом я вот, говорю, заказал рекламу меньше, чем за тысячу. Мне туда пришло больше двух тысяч человек в Телеграм-канал. Подписчик вышел меньше рубля. Это вообще копейки в Телеграме, насколько ты знаешь именно если ты будешь рекламировать TikTok аккаунт через блогер А Telegram процентов, когда мне чувак рассказал о этих результатах я просто ему не поверил но вот как может быть он с нуля за, за 5 или за, за 7 дней сделал 70 тысяч подписчиков без денег в Телеграме и просто и у него сейчас люди не покупают рекламу потому что они не верят ему что у него аудитория реальная потому что его бот нигде не рекламировался в Телеграме там же есть определенная экосистема внутри. Конечно, да. Меня вот тоже это смущает, если люди, которые хотят продавать рекламу на своих каналах, как их другие, соответственно, рекламодатели будут отслеживать. На Telegram стати это не отображается, на телеметре кстати, у меня там есть знакомый администратор, я вот хочу у него спросить, как это все работает и как отследить статистику эту. Вот, смотри, у тебя, ты продаешь еще консультации по ТикТоку. Получается, ты можешь вступить в закрытый клуб, стоимость вступления стоит 490 рублей. Если хочешь консультацию, разбор твоего аккаунта, это стоит дополнительно 500 рублей. Э -э, смотри, мы можем сделать так, э -э, я закажу у тебя консультацию, сниму все по твоим рекомендациям, сниму 10 там, роликов изначально, ты мне, там, ну, я тебе их скину на проверку, посмотрим, как это работает, посмотрим, как работает э -э, твоя тема. И я это потом, собственно, на публику все вынесу и скажу, блин, этот чувак красавчик, у него можно заказывать консультации. Ты повысишь цену, потому что это реально будет очень ценно, если это сработает. И ну вот как-то таким образом можем поступить? Да, да, конечно, конечно. Это будет крутой челлендж. Я даже готов, если он не зайдет. Там к этому. Ты этот прикольный, прикольный вопрос задал, типа, как ты себя позиционируешь. Потом мы перешли на что-то другое. Вот я бы себя позиционировал просто как кореш твой и всех других людей, которые разбираются в ТикТоке, которые может дать совет, поделиться. То есть я ни в коем случае там не инфобизнесмен, поэтому я и сливаю курсы типа других людей. Я просто беру деньги за какие-то вещи, потому что они мне обходятся дорого. Ну, типа, консультация мне... Пишет каждый день человек по 20, наверное. Там такой-то вопрос. Ну, кому-то я отвечаю бесплатно. Но 90% людей я просто не могу ответить, я не успеваю. Если у кого-то есть желание, вы можете заплатить, ну, типа, супер маленькую сумму. 490 рублей и вы попадаете в клуб, там, где есть другие блогеры опытные, у которых вы тоже можете спросить. И я тогда отвечу на все ваши вопросы. То есть это знаешь, такой минимальный порог, который отсеивает тех людей, которые просто хотят, ну, типа. Сегодня хочу, завтра не хочу. Очень много таких людей, которые пишут просто, типа, ну, вот проснулся, хочу быть блогером, пошел в ТикТок. И он начинает написывать, типа, как что сделать, а завтра ему это не нужно. Как бы. И все. И мне тратить время на всех людей, просто потому что э, ему захотелось сегодня... Все хотят зарабатывать деньги, постоянно пишут, как мне заработать в ТикТоке, как, где бабло, там, о, здесь бабок нет, все, типа, иди в жопу, там. Ну прям, то есть, ну зачем мне э, общаться с людьми, которые вообще ничего не хотят, которые вообще не ценят, типа даже там те ролики, которые мы выкладываем, те советы, которые мы даем. Поэтому э, сделали вот такой закрытый клуб. Та же биржа, да, 99 рублей это просто стоимость типа обслуживания этой биржи. Мы обработали 700 заявок. Э, я и там у меня помощница. Она сидела, я не знаю, наверное, сколько нужно времени, чтобы вот так 700 заявок обработать, почитать, удалить, со всеми пообщаться. И мы типа за это деньги берем. Мы создаем инфраструктуру для того, чтобы сообщество тиктокеров могли взаимодействовать и развиваться, как бы сообщать понял смотри те люди которые на моем канале посмотрят этот ролик ну то есть безусловно я там оставлю на тебя контакты в описании могут там у тебя уже заказывать консультацию ну вот давай договоримся насчет меня мы сделаем вот этот ролик и потом уже после проведения консультации с тобой после там допустим через две недели я выложу такой ролик что у меня получилось то есть ну там как-то взаимодействие вза после взаимодействия с тобой да когда мы можем договориться на консультацию я вступлю в закрытый клуб и ну я Соответственно, отдельно с тобой хочу побес... завтра, за, завтра можем э, сделать консультацию, разбор. У меня уже должна быть какая-то база роликов. А, нет, смотри, как это работает. Ты прямо сегодня мне присылаешь э, ссылку на свой аккаунт, который уже есть. Я смотрю то, что ты делал, э, потому что это очень важный момент. Э, многие люди что-то делают, и они, ну, то есть, они расположены к этому. Я посмотрю, какой ты контент создавал, какой тебе больше нравится, какой у тебя получается лучше. И уже исходя из этого, я дам рекомендации, какой тебе нужно будет контент создать для нового аккаунта. Какие ролики сделать, в каком стиле, о чем говорить. Хорошо, но тем не менее я хочу это как-то последующим интегрировать свой телеграм-канал как как я это уже говорил то есть я хочу как-то на эту тему э, снимать контент я тебе сегодня скину свой э, аккаунт ты мне дашь уже какие-то там советы рекомендации и, то есть мы с тобой завтра я оплачу мы можем с тобой завтра ну в формате в каком формате то есть в формате переписки это все обсудить Ну вообще аудиосообщение я записываю сообщение ты мне также только более структурированно и последовательно расскажешь, какие 10 роликов снять, когда и в какое время выложить, ну и, соответственно, так далее. Будем в, с тобой в таком формате работать, ну, после проведения консультации, то есть две недели я буду работать по твоим советам, и через две недели сниму ролик, что у меня получилось, сколько у меня подписчиков прибавилось, и какое количество у меня просмотров и лайков набралось в TikTok.